Всем привет! Забудь про серые будни и не подавайся осенних Андреев с «Универньюз». Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Будущее за молодыми IT-технологиями. На базе университета Иннополис прошла конференция с Евгением Касперским. Как раскрыть таланты в детях, педагоги Казанского федерального знают ответ. Студенты не перестают удивлять своими номерами. Съемочная группа «Универсмотрис» сняла красочное сражение инженеров и экономистов. В Иннополисе стартовала четвертая ежегодная конференция кибербезопасности АСУ ТП-2016 под лозунгом «Время действовать вместе». Основной темой конференции стали тенденции в области обеспечения кибербезопасности. Подробности узнаем в следующем сюжете.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 Предприятие Танека отраслевое решение по защите объектов нефтегазопереработки, нефтехимии, и мы в этом направлении с Евгением Ультиным при поддержке Министерства информатизации и связи Республики начинаем работать. Диана Шилова, Линарда Влетяров, УниверНьюс. А мы продолжаем тему о нефтегазовых технологиях. Аспирант КФУ Руслан Гайфудинов отличился в конкурсе научно-исследовательских работ в конференции «Наука будущего. Наука молодых». О новых разработках молодого ученого расскажем далее. Работа аспиранта Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Руслана Гафудинова признана одной из лучших конкурсе научно-исследовательских работ в рамках недавно прошедшей конференции «Наука будущего. Наука молодых». Свою работу Руслан Гафудинов посвятил проблеме разработки зрелых месторождений нефти на северо-востоке Татарстана. В ходе своей работы молодой ученый оценил степень выработанности запасов, эффективность заводнений и выявил возможные зоны в исполнении запасов нефти. Есть некая методика, по которой можно отработать, несколько месторождений и еще добавить запасов нефти в этих месторождениях, найти зоны перспективные, где возможно пробурить новые скважины и получить дополнительную добычу нефти. Вот, соответственно, В конечном итоге это и приведет к экономической эффективности данных мероприятий. Сейчас Руслан работает в лаборатории физики нефтяного пласта с образцами коллекторов нефтяных и газовых пород. Аспиранты исследуют физические свойства коллекторов, чтобы на практике изучить теорию генерации звука в пористых средах. Проще говоря, анализируя полученный звук от пород коллекторов, он судит не только о наличии нефти и газа в породе, но и пытается охарактеризовать саму породу. Сейчас э, очень активно развиваются геофизические технологии, особенно геофизические технологии исследования в скважинах. И вот этот метод, который я исследую этот метод спектральной шумометрии. Он очень перспективный. Он разработан одной из нефтегазовых компаний, которая тоже была основана также в Казани, выпускниками Физфака. Сейчас она вышла на мировой уровень. Кстати, помимо исследований в лаборатории Казанского федерального, молодой ученый работает на диссертации и занимается организацией туристического клуба Казанского федерального университета. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». В Казани ждут прибытия Эльвиры Набиулины и Германа Грефа. Председатель Центробанка Российской Федерации, председатель управления ООО «Сбербанк Россия» намерены принять участие в работе формы финополис 2016 Хоккеисты Акбар содержали шестую победу подряд в КХЛ обограв Амур. Казанцы выиграли матч со счетом 2-1. Игроки Зенита протестировали КамАЗ. Футболисты проехались вокруг стадиона Петровский. КамАЗ мастер озвучил имена участников гонка Дакар 2017 и Африка и Корейс 2017. Обе гонки пройдут в начале следующего года со 2 по 14 января. Жители Татарстана в начале ноября отдохнут три дня. Татарстанцы будут отмечать День Конституции Республики Татарстан и День Народного Единства. Жительница Челнов Аделя Вафина представит Татарстан на конкурсе Краса России. Конкурс состоится 12 декабря в Москве. В Казани утвердили дату республиканской новогодней елки. Она состоится в Татнефтерени 25 декабря. Конференция TEDx пройдет в Казани. Партнером мероприятия выступает Казанский университет. КФУ посетил профессор Оксфордского университета Ян Ментер. Стоит отметить, что профессор провел несколько открытых лекций для педагогов крупных российских вузов. Педагог должен знать и уметь многое. Например, побороть детское нежелание учиться и раскрывать талант каждому ребенке. Но как? Секрет знает в Казанском федеральном смотрим. Одаренность и развитие. Под таким названием прошла научно-практическая конференция в стенах Казанского университета. Несмотря на то, что выступающие приехали в КФУ с разных городов России, коллеги отлично понимали друг друга с полуслова. И это легко объяснить, ведь тема раскрытия детского таланта никогда и нигде не теряет своей актуальности. Ну, здесь представлены опыт, вот мы по крайней мере услышали опыт, опыт Казани, опыт общей Республики Татарстан, что было для нас очень интересным, очень полезным в работе, и я думаю, какие-то вещи будем использовать. И в то же время приехали поделиться своим опытом, как у нас эта работа в школе построена, как у нас эта работа построена в регионе. На конференции отметили, что в России существуют серьезные расхождения в понимании одаренности учеными и педагогами. Первые считают, что одаренность не всегда объясняется хорошей успеваемостью а вторые проводят прямой знак тождества между одаренными и отличниками. Интерес к выявлению индивидуального подхода к ученикам не угасает и по-прежнему является одним из самых обсуждаемых. Основной, наверное, целью образования становится выявление творческого потенциала, или так называемого даже человеческого капитала. Именно этим и занимается современная школа. И нужно выявить и развить ребенка в каких-то определенных направлениях, и чтобы это были не какие-то единичные направления, а даже в целостности такая гармоничная, развитая целостная личность, умеющая находить решение определенных проблем, не просто обладающий набором знаний, а именно таким вот образом ищущая и находящая пути решения. Не стоит забывать, что требования к личности только растут. Креативность, знания, навыки и талант – все это предстоит раскрыть в детях современным молодым педагогам. Теперь можно с уверенностью сказать, что им точно известно как. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Активные, креативные, творческие – все это об участниках ежегодного фестиваля «День первокурсника». Что же нам показали начинающие инженеры и экономисты, узнаем в следующем сюжете. За звание лучше из лучших. 11 октября боролись инженеры и экономисты. Казалось бы, все песни спеты, все танцы продемонстрированы, все сценки показаны. Но нет, инженеры отличили сюжетной линии своего концерта. Это греческий миф об Орфее и Евредике. История о потере своей любви. Зрители испытали неподдельный страх и переживания за главную героиню, когда ее укусила змея и смерть забрала в свое царство тьмы. месте просто зажгли зал своими номерами. Смешные ролики, яркие танцы, нежные дуэтные исполнения. Столько творческих ребят, и как из них можно выбрать лучшего? Несмотря на то, что перваки выступали первый раз на большой сцене Уникса, они уверенно держали, словно весь страх остался за кулисами. Каждый вокальный и танцевальный номер таит в себе скрытый смысл, хранит след какой-нибудь истории. А вот одна из них номер о том, что каждый человек в своей жизни стремится найти самого себя всю жизнь. Мы ищем свои верные пути, чтобы прийти к чему-то э, идеальному. Каждый человек испытывает такие эмоции, как любовь, ненависть, безумие. А если это показать танцем, то это получится что-то невероятное. Наш номер а, о том, как поэт потерял вдохновение, начинает сказать убоение в одной из эмоций, но в конечном итоге понимает то, что он не может жить одной эмоцией и э, собирая эмоции вместе и как бы живет с ними. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На сегодня это все новости. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока! Yeah. <laughs>